Всем привет! Сегодня буду украшать детский тортик. Заготовка у меня уже готова. Сейчас сделаю крем. Мне понадобится пачка масла 180 грамм и примерно 350, может быть, 400 грамм сахарной пудры. Соединяю масло и сахарную пудру. И с помощью лопатки или ложки вымешиваем. Миксер в данном случае мне не нужен. Вот такой получается простейший крем. Очень гладкий. И сейчас его буду окрашивать. Разделила примерно на 4 части. Буду окрашивать водорастворимыми красителями. Вот такой сиреневый, розовый и голубой. Наношу крем на торт. такой акварельный получился фон. У меня уже готовый топпер Амангас на мастичной основе. Здесь вафельная картинка, мастика, которую я готовлю сама и декор гель. Я клеила на декор гель и сверху также покрывала декор гелем. Тогда картинка более яркая получается. Я поставила всех героев, их довольно много, но постаралась как бы уместить всех. У меня есть какой-то своя стружка, я сверху посыплю. Вот что получилось у меня в итоге, я из мастики сделала надпись. И посыпала бусинками. Кому идея оформления понравилась, была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока. С -пока. рождения! С днем рождения тебя, С днем рождения на тма! Днем рождения тебя! <связывая>